Всем привет! В этом видео я хочу рассказать об обновленном Netpeak Spider 3.9, в котором мы начали искать на вашем сайте не только SEO ошибки, но и орфографически, Позаботились о повышенной сохранности данных с помощью функции резервного копирования и добавили несколько небольших улучшений. Предлагаю обо всем этом поговорить поподробнее. Поехали! Есть ряд факторов, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. Это сбой операционных систем, отключение света и подобные проблемы, которые ведут к незапланированному закрытию программы и, как следствие, несохранению полученных результатов. Начиная с релиза 3.9, я хочу вам сказать, что вы можете больше не переживать по этому вопросу, так как программа автоматически, каждые 15 минут, будет сохранять полученные результаты во временный проект, который откроется при следующем заходе в программу. Я предлагаю подробнее посмотреть, как это работает. Ранее я сканировал сайт, и закрыл программу через диспетчер задач, так, как будто бы это было в света. И теперь, когда я снова открыл Unpeak Spider, он показал мне этот временный проект, что можно понять по слову backup в названии. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что это временный проект. Следовательно, если вы его не сохраните, он удалится. Потому помните об этом, когда создаете новый проект, делаете рестарт сканирования, или выходите из программы, лучше сохранять результаты сканирования. Ну и, собственно говоря, три случая, когда программа автоматически делает резервную копию. Первое – это каждые 15 минут в ходе сканирования. Второе – это когда вы ставите сканирование на паузу. И третье – когда программа завершила сканирование. Следовательно, во всех этих случаях вы сохраните резервную копию, что избавит вас от головной боли в случае каких-либо проблем с электричеством, компьютером и так далее. Следующее большое изменение, которое появилось в Spider 3.9, это возможность определения ошибок орфографии, что позволяет вам искать какие-то опечатки в тайтле, дескрипшене, альтах изображений и в заголовках от H1 до H6. В общем, во всех нужных и важных местах. Чтобы включить эту функцию, переходим в настройки, вкладка «Проверка орфографии», включаем галочку «Проверки», затем добавляем нужные нам языки, если здесь нет нужного вам языка, переходим в настройки языка Windows, добавляем нужный нам язык, допустим, пусть это будет французский, французский, канадский. Нажимаем «Дальше», устанавливаем языковой пакет, и после того, как он установится, он автоматически добавится в меню выбора. Допустим, выбираем такой, нажимаем «Добавить язык», и он автоматически появляется здесь. Хочу заметить, что мы можем проверять до 70 языков сразу же на одной странице, что как бы очень неплохо, не правда ли? Ну и, собственно говоря, это может быть полезно тогда, когда у вас есть какие-то комментарии на страницах, и люди их оставляют на разных языках. Следовательно, вы можете сразу же проверить их в программе. Также есть поле ввода стоп-слов которые будут игнорироваться при следующих проверках. Допустим, это название вашего бренда или другие сленговые слова, которые часто употребляются, и вы не хотите видеть их в отчетах. После того, как вы включили проверку, нажимаем ОК, переходим на боковую панель и включаем параметр орфографические ошибки. Дальше нужно определить, где мы будем их искать. Для этого включите соответствующий параметр. Если хотите искать в тайтле, тайтл в description, а если хотите искать по всей странице, включите параметр количество слов. Но хочу заметить, что это немного делает проверку медленнее. Поэтому, если у вас, допустим, marketplace большой и большинство контента это UGC-контент, который делают сами пользователи, то можете все-таки проверить только метатеги, на которые вы можете повлиять. Итак. Я уже предсканировал проект, потому могу вам показать, как выглядит отчет. Переходим в базу данных, орфографические ошибки. И тут я, допустим, сразу же группирую по параметру слова. Чтобы это сделать, просто перетащите заголовок этого столбца в специальную верхнюю зону для группировки. И давайте покажу вам несколько примеров. Допустим, слово «приняла». Здесь оно написано неправильно, следовательно, мы вот сразу же советуем, на что его можно изменить где мы его нашли на странице и, собственно говоря, на какой странице. Хочу заметить, что некоторые слова не являются ошибками. Допустим, слово «гэтажностью» или играбельности, но это сленговые слова. Потому, если вы не хотите их считать ошибками, то просто добавьте их в пользовательские словарь Windows. И в следующий раз программа не определит их как ошибку. Окей. Okay? Следовательно, дальше появился отчет «Орфографические ошибки» на боковой панели. Если вы на него нажмете, то вам в фильтре покажутся все страницы, на которых были найдены какие-то орфографические ошибки. А вот для удобства работы с этим мы сделали специальный отчет, который называется «Сводка по ошибкам орфографии», чтобы вы сразу же выгрузили все их в один файл. На этом все по определению ошибок орфографии. И предлагаю перейти к еще нескольким небольшим изменениям в программе. Поехали! Первое улучшение, о котором я хочу поговорить, это возможность копирования условий парсинга. Так как в программе можно задавать сразу же до сотни различных условий, действительно сложно было бы их передавать коллеге или с одного компьютера на другой, потому теперь можно их сразу же копировать. Допустим, скопировали условия, и сразу же давайте затрем их, чтобы я показал, как это будет выглядеть. И нажимаем «Вставить условия». Программа автоматически подставит их сюда, и вы больше не будете тратить время на перенос этих условий с одного компьютера на другой, от одного коллеги к другому и так далее, что упростит вашу работу с парсингом. И второе улучшение – это возможность экспорта только внешних ссылок. В принципе, это логично, что вы хотите выгрузить только внешние ссылки с вашего сайта. Или когда вы ищете, допустим, какие-то дроп-домены, как в одном из моих видео, то мы выгружали только внешние ссылки, но тратили время на выгрузку и внутренних, и внешних. Теперь вы можете выгрузить только внешние и не тратить много времени на полную выгрузку. Итак. На этом у меня все по обновлениям, давайте кратенько пробежимся по всему тому, что мы внедрили в Netpeak Spider 3.9 и повторим, собственно говоря, что нового. Итак, в Netpeak Spider 3.9 мы добавили следующие функции. В первую очередь, функция резервного копирования. Теперь, если ночью отключили свет, собака выключила шнур или что угодно произошло, ну кроме, конечно, того, что разлили кофе на жесткий диск или его размагнители, данные сохранятся, и вы можете об этом не переживать. Определение ошибок орфографии. До 70 языков для проверки за, для каждой страницы, что избавит вас от различных опечаток на сайте и поможет готовить лучший контент для ваших пользователей. Затем... Копирование и вставка условий парсинга, что сэкономит время, если вы используете парсинг на полную. Чего, кстати, я советую, что я советую и делать. И возможность выгрузки только внешних ссылок после сканирования. Теперь можно не ждать выгрузки всего ссылочного, а выбрать только внешние ссылки. Ну и конечно, если у вас уже появились какие-либо вопросы, то вы можете либо же написать их в комментариях к этому видео, либо же записаться к нам на видео демонстрацию, где мой коллега ответит на все ваши вопросы в лайв-режиме и даже посоветует, что еще можно почитать, чтобы лучше разобраться в наших инструментах. На этом у меня все. Спасибо вам огромное за внимание. Ссылки на демонстрацию, обновления и наши продукты будут в описании к этому видео. Спасибо огромное за внимание, надеюсь вам понравилось это видео, Если не забудьте подписаться, если да, и поставить лайк этому видео. Хорошего вам дня, огромного количества трафика и поменьше ошибок на сайте. Пока-пока.